Брат Эдик Ириан. Сига Эдик Ириан. Что приветствую брата. Некого поздравим. Слава на Господа. Слава Богу. Прежде малку все носых кулана даже некую имопита потрондачли носич. Меня только что я с собой носил один ремень. Баче Господь верен. Но Господь верный. Плакахи, се на. Една... Я поплакал, помолился, и одна сестра даже, подошла. Из когда Хочу сказать, что поясница теперь уже. Да кликну, а е... <смех> да уже могу приседать. Това е първо, това. Второто, за это первое, исках... а Это первое, второе за то, что я бы хотела. Да засвидетельствовать. когда основу быть чем, Я люблю защото... слушать проповеди разных пасторей. потому хора. что в сущности Потому что это Господь, который говор... разговаривает через разных людей. И делают любимыми. Който слушан, и один пастыри, из, из моих любимых постерей, которых я слушаю. А, его зовут Вуди Уди Бачем. А, да. высокий так, такой большой и мужчина. Той за това, че нисме били и он говорит, о том, что мы были мертвы. Хрис... А, да Христос. А, до того, как узнать Христа. И, спомисли, как означает, и Я сразу начал задумываться, что значит быть мертвым. Вспомнил Я вспомнил несколько лет назад. Сестра не да отидем, да молим за мъже, умрял. Одна сестра попросила меня пойти помолиться за, за ее мужа, который умер, то есть помолиться за воскресение. И, И когда мы пошли в морг. За пори труп. Впервые я увидел труп. Смысл голов труп. Голова труп. трупа. Човек, който е, Няма душа, Человек, в, районе, така да го в котором нет души, так сказать. Празил. Он пустой. Просто тр... Видишь Просто Видишь какой-то няма... чехол, он умер, его больше нет. Така, и важно то, Не что случилось човек. тогда, но я просто понял в тот момент, что значит быть мертвым и я человеком. Да прочета, Павел и я хочу прочитать вам, что пишет Павел в Ефесянам. И соживи вас. А, втората... Докато почакаме, mm -hmm. okay. да по я хочу сказать, что в Ефесяне вторая глава Ефесяни ⁇ одно из посланий к церкви, и которое очень добро. И, может быть, нам нужно читать это послание чаще. Я бы хотел сказать, что Ефесянам очень хорошая такая книга, и почал ее читать. Та первый стих, uh, вторая глава. Если хочешь, ты его прочитаешь. На русский. А, до, как, да. а, и вас мертвых по преступлениям и гильхам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира всего, по воле князя господствующего в воздухе духа действующего ныне в сынах противления. Благодаря. Значит, соживи вас кое-то а вас, человек, которые ли? были мертвы. мы сейчас представили себе, да, что такое Не быть мертвым такими. человеком, который был в морге и бычам мы слышали, что были такими. Бычам казва и этот пастор говорит, что мы были не положивыми, не какими-то, кто утопает, но мертвыми людьми. И Бог по своей милости нас оживил. Представляете себе, что делает Господь? Он тот, кто оживляет по своей милости и благодати каждого из нас. Потому что я не был верующим 20 лет назад. 30. 30. значение, да. и, а, значение 30 години, с 30 с 30 и не давам, да. Благодаря на Бога. Только сам благодаря. И я благодарен Богу и я здесь для того, чтобы поблагодарить. Вярвам, что я верю, что, той, что Он Я верю, что Он Это уже меня не так впечатляет, но, но я Бог верю вече. и знаю, кто такой Господь. И искам да как, и хочу Йов. Сказать, как, как Йов. До, сега те ми те чуваха, До этого момента мои уши слышали но тебя. Сега сте но сейчас я вижу тебя. Което значит, это значит, что у меня есть прямой контакт с Ним. Хваление, когда мы пели и восхваляли Его. И, тези песни бяха от времета, което и эти песни Бога, были из времени, когда мы восхваляли Бога. Почти, бяха ми песни почти все от были моими любимыми и, чакали, и просто слезы потекали по моей класс, И дух работал мощно мне. Духът ми за потому това что да, мой Дух ревнует о да а том, служить ему больше. А с ним с ним все Иногда у меня не получается то, что я бы хотел видеть. И знаете ли, какое спокойствие, Доди. Но пришло какое-то спокойствие. И Бог ты как чьими говори и и каза, проговорил внутри меня. Знаешь, ты к послам тебе приготовил. И сказала мне, знаешь, что я приготовил для тебя. Я, сказах, знал. я сказал не знаю. Я сказал не знаю. У Свена спасение. Потому, спасение турнище, потому что это самое большое, что Бог Свят нам дарит. Целия святы твой. Я... Дарю тебе весь мир. Куда твой? Куда ты хочешь поехать? И я спору тунешскогоят муканзаки. И первое, что я сказал, из Камдатиа прицелился сирот какой-то к своему роду, который в Америке, не потому что это Америка. А А потому что я знаю, что они не спасены. И то и он знаете, что сказал? А то и знаете, Он знает, что нет денег для билета. Снял особенно за тези билеты. Тем более сейчас цены поднялись. И, каза, и он сказал мне еть. То есть и вера. То есть пусть у тебя будет вера. И знаете ли острогом? И знаете ли я еду? В, сердце, <свят> я в своем сердце я еду. И искам В четверг бег в пак. В четверг я снова был в тюрьме. И пак и Снова вышел оттуда. да ви кажу, че 12 души. И хочу сказать, что у двенадцати человек половина из них были мусульманами. Заворечиха курс. Они закончили курс. Библейский курс. Библейский курс нарича, Филипп, который называется Филипп. И в этом курс на этом Библию, Курсе коротко сказано, там мы читаем Библию. Вот начало туду края. Сначала до конца. До конца урока, это 24 урока. И в, тях има отговори, които те да и в них есть ответы, которые они сами должны заполнить. Им подаряем и, после им и эти книжки мы им дарим, и потом э, выдаем дипломы. В този и в этот четверг дадах я подарил 12 дипломов, на които бяха имена. и на 6 из них были мусульманские имена. За мен това е и это для меня такая большая радость. Все знаете, что армянцы были клони от Турции. Вы все знаете, что армя... армяне были э, как и... резаны турками. И, в Турции, и сейчас Божия я милост. еду на отдых в Турцию, по Божьей милости. На и ми приятен дух в Турции, а и мне неприятен этот дух в Турции. Когда они эти... на начинают кричать там... Обаче, с дух. Но в этот раз я еду туда с таким сильным духом Верим, и я верю, что Господь будет использовать меня и, за меня за и что я буду там свидетельствовать Долго о Христе. Благослови. Пусть Бог благословляет вас. Слава Богу.